Так, а если надоела эзотерика, прям лень, коды или заклинания читать, перейти до конца, да. Будьте как в футболе, скажите, когда футболист бежит, ему надоело бежать и забивать гол? Конечно, ему надоело, но он знает, что он забьет. А скажите, он в этот момент рассчитывает на то, что он будет там прославленным или еще каким-то? Никто ни на что не рассчитывает. Я вообще могу сказать, что я нашел свое качество, которое сделало меня богатым человеком. Я могу сказать, оно одно, вы представляете, я знаю на 100% качество, которое может сделать человека очень богатым человеком. Это качество творчества. Вы представляете, мне все равно, сколько я заработаю, мне дай возможность что-то сделать. Почему? Мне нравится творить представляете мне нравится создавать мне нравится творить и я ко всему отношусь с позиции творчества я не смог бы просто брать кольцо пилить сверху поворачивать пилить сбоку и перекладывать в другую посудину я бы выпиливал на нем узоры, <laughs> и меня бы скорее всего выгнали мне нравится творчество я ко всему отношусь творчески когда я делаю суп я обязательно бросаю туда что то после чего никто не ест зато это мое творчество я так вижу мир Понимаете, ничего в этом плохого нет. Ведь кто-то же должен создавать творчество, слушайте. Я очень творчески отношусь по жизни. Мне очень нравится играть на музыкальных инструментах, потому что они создают условия творчества. Понимаете, оно создает условия, где можно самовыражаться. Я не думаю, что... Я хочу получить, после того, когда я создаю что-то творческое, я хочу получить признание. Это совершенно не так. Мне не хочется в этот момент, как и футболисту, который бежит забивать гол, в этот момент он не думает, что он станет очередным Марадоной или станет очередным Шевченко. Он просто делает свою работу. Так же и я. Занимаясь творчеством, я делаю свою работу, я реализовываюсь. Во всем я пытаюсь найти творческий подтекст. Мне очень нравится заниматься чем-то, но я к этому отношусь творчески. Поэтому, когда есть творчество и когда есть широта, то это и есть элемент самореализации. Поэтому я считаю, что творческий человек имеет все шансы в дальнейшем стать очень богатым человеком. Знаете, я не могу сказать о том, есть ли такое качество у большинства миллионеров, которые стали очень богатыми. Я могу сказать о себе. У меня такое качество есть. Творчество – это то, что вдохновляет, заставляет шевелиться заставляет работать